Краницей ключ переломлен пополам, а наш батюшка Ленин, Совсем сок он разложился на плесень, И на липовый мед, а перестройка все идет, и идет по плану, и вся грязь превратилась в голый лед, И все идет по плану. Все идет по плану. Да ладно. Судьбе захотелось на покой Я не участвовал в военной, военной игре Но нахуй рожки на моей Серп и молот, и звезда, как это трогательно а Серп и молот, и звезда, лихой фонарь Ожидание мотается, и все идет по плану Все идет по плану Женой накормили толпу, мировым кулаком растоптали ей грудь, Все народной свободой раздавили ей плоть, так закопайте жилье во кресте где все идет по плану, все идет по плану. Один лишь дедушка Ленин, хороший был вождь, а все другие остальные, такое дерьмо, а все другие враги и такие мудаки. Над родною над очистной бесноватый снег шел. Я купил журнал Корея, там тоже хорошо, там товарищ и там тоже, что у нас, я уверен, что у них тоже. Все идет по плану.